правильные углеводы, какие я считаю. Это те углеводы, которые человек, допустим, должен улучшить вместе с клетчаткой. Допустим, вот сейчас, значит, подают соки. Вот. С, -с соком, значит, мало того, содержится фруктоза, так туда еще производитель добавляет сахар. Вот, соответственно, там никакой клетчатки нету. И получается такая смесь серьезная фруктоза с сахаром. Вот. То есть это очень плохо, усваиваемость очень быстрая из-за этого набирается жир вот поэтому я бы советовал такие вот углеводы не соки пить допустим а лучше купить там апельсин яблоко там пускай он там я не знаю был обработан там пестицидами там еще какой-то химии но лучше есть так чем голый сахар жрать то есть все продукты должны быть максимально натуральны вот так про что еще хочу рассказать наверное стоит еще углубиться по поводу вообще уровня энергии в организме, как это происходит, что происходит, когда есть лишние энергии, что происходит, когда большие скачки энергии, то есть, когда вы, например, там, не знаю, съели пирожное, тортик, выпили там литр сока там какого-нибудь апельсинового там, с сахаром, с добавлением сахара и так далее. Вот, представьте, значит, для себя три горизонтальные линии. Вот, посередине будет, значит, линия, это уровень энергии в вашем организме. А сверху и снизу линии это будет означать минимальный и максимальный уровень энергии. Вот, то есть, соответственно, смотрите, когда, значит, вы переедаете углеводов, значит образуется в энергию в нашем организме и когда вы съедаете лишних углеводов или допустим вы не то что лишних то есть даже если кушать например правильные углеводы там крупы какие-то там каши там я не знаю, яблоки кушать там и так далее то даже в этом случае можно откладывать жир потихонечку то есть если вот эта средняя линия уровень вашей энергии будет подниматься до максимальной линии энергии вашей максимальной границы или выше это будет откладываться в жир все перерабатываться соответственно если уровень энергии вашей будет падать до минимальной границы или еще ниже тут уже будет запускаться у вас система зажигания вот об этом мы поговорим позже вот еще я хотел конкретно уже объяснить что это за линия энергии линия энергии это знаете можно сразу точно скажу то есть это гормон инсулин вот на уровень гормона этого и влияет и реагирует организм сам то есть ну допустим съели вы тоже пирожные резкий скачок инсулина а тут же организм включает быстренько функцию набора жира, то есть набор жира организм включает в это в запасы, то есть откладывает ваша энергия перерабатывается и на черный день оставляется там вот. и значит по поводу сахара еще хотел сказать по поводу сахара и фруктозы, то есть неправильный сахаров и фруктоз, то есть без клетчатки они вообще считаются очень вредными в долгосрочной перспективе. То есть они там запускают при значит, употреблении вот этих вот сахаров и фруктоз в организме запускаются там какие-то процессы нехорошие по старению кожи и вообще старению тела. То есть у вас начинаются там появляться морщинки там и так далее. Вот. И в теории, как говорится, ваша жизнь укорачивается из-за этого сахара, поэтому я бы не то что сказал, что не полезен, но он вообще очень очень вреден. Поэтому старайтесь избегать таких продуктов.